Национальный бренд. Как он строится? Тест проводится, да, мы изучаем ваши архетипу, структуру вашей личности. Этим мы будем заниматься на тренинге «Девушка на миллион». Кстати, такие же точные разборы я провожу в личных консультациях, поэтому личные консультации по персональному бренду можете обращаться ко мне, в директ тоже заявки писать, и я тоже индивидуально уже с вами разберу вашу личность и ваш персональный бренд, и вообще чем вам заниматься, как вас позиционировать, как, пози... как пози... В, для э, влияния на умы других людей, как они о вас думают. И составляется персональный бренд. Для чего он нужен для личной жизни? Ну, во-первых, вы себя начинаете позиционировать из себя настоящей. Во-вторых, ваша самооценка укрепляется, потому что… когда Что такое самооценка? Самооценка – это то, как мы сами себя оцениваем. Но когда она становится, расшатывается, когда другие люди начинают нас оценивать, и вторгаться в нашу самооценку и говорить, что мы какие-то не такие. А когда вы создаете личный бренд, тогда получается, что не люди вам указывают, какая вы должна быть, или такая вы, или не такая, а вы уже контролируете то, какое мнение о вас складывается у других людей. То есть вы управляете мнением и вниманием других людей в отношении вас. И ваша самооценка начинает еще больше укрепляться. Тем более, когда вы посмотрите на свои базовые архетипы, на свою основу личности со стороны, когда вы их изучите, мы прям сделаем все, чтобы вы влюбились в себя на тысячу процентов, влюбились и понимали, что вот лучше, чем ты, вообще прям просто ты самая прям классная и уникальная. И это мы начнем транслировать, и а, будем делать упаковку вас и для сайтов знакомств, и для соцсетей, чтобы даже если для личной жизни, чтобы мужчина, заходя на ваши соцсети или на сайт знакомств, чтобы он получал то мнение, какая вы есть, какое вы сама осознанно транслируете в мир. И, соответственно, мы прописываем целевую аудиторию по мужчинам, которые нам нужны, и вот все этапы знакомства мы уже прописываем из, по технологии персонального бренда, бренда и продаж, продаж в каком смысле? Не, не в том, какому каком мы подумали, может, сначала, а именно продаж, э, как делаются продажи, да, что э, лиды, да, э, и те мужчины, с которыми вы не знакомы, это всего лишь лиды, вот, и мы постепенно, как вот через сито, отсеиваем тех, кто не подходит нам, и в итоге находим своего золотого или своих золотых мужчин, ну, как золото отсеивают, через песок просеивают. Точно так же и мы будем делать. Про архетипы. 12 архетипов. Я буду кратко рассказывать да, о них, но для того, чтобы вы понимали, что, как, почему и почему именно нужно быть в своем архетипе и женственность развивать через сильные архетипы, а не через слабые. Когда вы будете жить в согласии с собой, то у вас будет все получаться в вашей жизни. Перечисляю сначала. Архетип славный малый или простая девчонка. Архетип любовник-эстет. Архетип шут-артист. Родитель. Творец. Правитель. Герой. Бунтарь. Волшебник или маг. Невинный. Искатель. Мудрец. 12 архетипов. Эти архетипы, они делятся на те, которые индивидуалисты больше, да, и на те, которые про отношения, про коллективизм. И также делятся таким четыре вектора, вот если так посмотреть. Да? То есть шкала индивидуализм, коллективизм, отношения. Другая шкала — это те, кто за движение, развитие постоянно, то есть они не могут в стабильности быть. И противоположно — это те, кто за стабильность. И когда мы проходим этот тест, да, то мы по этим цифрам, вот эти четыре цифры, мы видим тоже, да, что у нас более развито. Здесь, девочки, вы уже, когда пройдете только еще до того, как эти 12 начнете изучать, даже вот на эти 4 пункта мы посмотрим. И если вдруг у вас индивидуализм зашкаливает по цифрам, по подсчетам, то есть смотрите, это не просто никогда подсчет делается там по дате рождения, хотя это часто совпадает с тем, какая вы есть, да, но это все-таки такое метафизическое что-то, да, астрология и прочее, и всякие там другие предсказания. А здесь. Тест, большой тест, который на то, что у вас в подсознании, то, что у вас в вашей голове. То есть это вы так отвечали. Это результаты того, что у вас есть в голове. И если у вас в голове лидирует, доминирует в вашей операционной системе индивидуализм, а общество вам говорит, ты ч, почему ты не замужем сейчас, и ваша самооценка из-за этого шатается, блин, потому что уже задолбали все вокруг, говорят, почему ты не замужем. А ты не должна быть замужем. И у тебя отношения, даже если ты будешь замужем, да, то это отношения, либо это м, должен быть какой-то свободный брак. Ну, там, когда люди, м, ну, например, живут в разных домах и, и в разных городах, и друг к другу постоянно летают, путешествуют. Да? Это может быть такой брак, в котором и ты занята каким-то великим делом, и он занят каким-то любимым делом. Ты индивидуалистка. У тебя есть что-то, у тебя обязательно должно быть что-то твое индивидуальное, твоя планета, твой мир, собственный мир. Это твое дело может быть, это может быть какое-то хобби твое, это просто саморазвитие тебя личности. И ты всегда будешь выбирать между другими людьми и собой ты будешь выбирать всегда себя, потому что ты индивидуализм. Это твоя просто природа такая. Ты можешь стать более внимательным к другим людям, более мягким к другим людям, начать интересоваться ими, но ты никогда не будешь других людей ставить на первое место. Ты никогда этого не сделаешь. Для тебя всегда будут ты всегда на первом месте. Это прими как факт, просто и вот когда ты это примешь как факт, то вот эти все вопросы по поводу того, а почему ты не замужем, а почему я должна быть замужем. А те, кто именно про отношения девушки, то наоборот у них они могут быть сильно зависимыми людьми, что они наоборот не могут быть без отношений. И им уже нужно прорабатывать тот момент, что правильных людей в отношения выбирать. Этим, которые индивидуалисты, им нужно, они по принципу «я звезда», или там «я лидер», или «я лечу, куда хочу», либо «я ищу себя». да, И те люди, кто мне попадаются по пути, да, мне с ними по пути, пока мне с ними по пути. Вот это принцип индивидуалиста. А принцип человека коллективного – это про то, что коллектив важнее, чем я, семья важнее, чем я, мужчина важнее, чем я. Главное отношение любит, значит бьет. Вот чтобы вот этой вот херни у вас не было девочки в головах, что любит, значит бьет. Вот те, которые коллективные, те, кто индивидуалисты, они как бы понимают, бьет, значит не любит. Все, они таких мужчин посылают нафиг. А те, кто коллективные, семейные девочки по психотипу своему, то они естественно вот эти вот мысли вирусы которые им загружают в мозг по поводу отношений у них сильно это прорастает и вам нужно быть очень внимательными к тому чтобы ваши отношения были экологичными чтобы вы не были зависимыми от мужчины потому что у вас уже есть в природе заложена ваша зависимость так дальше архетипы к примеру, сейчас буду разбирать прям архетипы, да, и чтобы вы понимали, а еще почему вот эти вот доминантные архетипы, они самые важные. Как устроен мозг человека, да? Есть лимбическая система, эмоциональный мозг, есть рептильный мозг, это вообще просто на инстинктах и есть. Самый молодой мозг это наше осознанное мышление неокортекс новая кора головного мозга. И вот все, что под корой, это все ваше подсознание. И чем глубже, тем больше это вы не можете никак поменять. И вот если мы говорим про архетипы, это прям вас, на вот те, которые доминантны, это вас на уровне инстинктов. Ну, например, если ваш один из доминирующих архетипов, главных, это правитель, да, то это вас будет просто на инстинктах. То есть вы можете, конечно, в социуме а такую маску социальную одевать, что вы не такая например да но если будет критическая ситуация то вы именно будете проявляться через свои сильные архетипы и если будет критическая ситуация в отношениях например выходили такая в маске другой что вы такая совсем невластная женщина что вы что вы я готова тебя слушаться дамы и господин но Стоит где-то что-то, где вам не нравится, и вы инстинктивно будете проявлять свою властность и то, что должно быть так, как вы сказали. И не лучше ли изначально, ну, не значит, что теперь нужно жестить? Нет, изначально себя позиционировать такой, какая-то есть. И у каждого архетипа есть э, теневые стороны, есть такие скользкие места, так скажем, есть таланты ваши, и есть главные ключевые стратегии, по которым вам нужно жить просто. Когда вы будете жить по этим стратегиям, у вас все будет идти как, э, как по маслу. У вас будет все как на волне, в потоке. Потому что вы сама собой настоящая. Например, простая девчонка славной малой. Это девочки, которые. Они, то есть у них психология такая, быть как все. Не выделяться сильно, да. И они ориентированы на других людей, они более мягкие, они прямолинейными. Но прямолинейными в каком плане? Когда простота хуже воровства. Вот есть такая фраза, да, вот это часто про них, что они могут быть настолько простыми в том, что говорят, даже не думать о том, что говорят. Но у них сильная эмпатия к другим людям. Они простые, они как все. Они себя воспринимают как часть общества, как часть коллектива, как часть страны. Это не индивидуалисты вообще от слова совсем. И им важно принадлежать к семье, к социуму, к коллективу, к стране, к какой-то организации. Это люди, которые такие, они винтики в общей системе. Ну, вот у человек может быть природным, например, такой, такая природа. На консультацию у меня девочка одна брала. Мы делали с ней как раз разбор вот этих архетипов, индивидуальных, чтобы просчет. Я делаю просчет вашей матрицы, вашей личности, структуры вашей личности. И мы из этого просчитываем, чем выясняем, да, чем заниматься человеку. Вот все эти внутри, которые были... В душе разногласий у человека мы это все вычищаем, потому что если это вам не подходит, то вам это просто не подходит. И эта девочка, как раз, она байгужанка, у нее не получается байгужанить. И она говорит: почему? Что со мной не так? Ну, байгужанки, если кто не знает, да, это девушки, которые живут за счет мужчин и получают деньги, подарки от мужчин и стараются не работать. Мы когда разбираем у нее вот это рулевая просто, у нее это вот ее главный архетип вообще абсолютно, и она говорит, у меня почему-то ну, не получается, чтобы там за миллионера замуж, и вообще какие-то ко мне мужчины так себе притягиваются, так себе, то есть ну простые мужчины притягиваться. Я ей говорю, тебя ничего не держит в твоей там ну, так, деревне, маленький городок, ты можешь поехать в Москву? Я такая, ну как же, это же будет сложно, это же надо будет как-то адаптироваться, то есть она мыслит, можно сказать, что это ограничивающее убеждение, а она просто мыслит из своего доминирующего архетипа. А ей ведь снаружи очень так сказали, что ты должна быть другой, надо замуж за миллионера, ты должна быть амбициозной, ты как бы игужанка должна большие деньги, подарки. Она говорит, а мне никто там, кроме, не знаю, какого-то продукта в пакете. И то говорят, а что ты мне за это дашь? И у нее не получается. А я ей говорю, тебе байгужанство не подходит. Ты простая девчонка, тебе нужен простой мужчина, тебе не нужно быть содержанкой, тебе не нужно быть той, которая там прыгает, скачет по ресторанам и крутит мужиками. Ты такой не будешь, у тебя это в твоей структуре личности не прописано, поэтому у тебя это не получается. Тебе нужно, так как у тебя доминантный твой архетип простая девчонка, тебе нужно найти простого хорошего мужчину который имеет хороший высокий доход. То есть эта девочка, она там, у нее очень маленький доход, но обычные доходы. Есть мужчины, простые, которые там с средним или техническим образованием, которые зарабатывают для твоего региона и твоего населенного пункта, он может зарабатывать очень хорошие деньги, ну, там 70-100 тысяч. То есть для этого региона очень хорошие деньги, но он будет простой, простой работяга. Но при этом он там, он вкалывает, он в шахте, может быть, вкалывает, и на разрезе где-то еще. И тебе вот это надо, простой, такой же, как ты, мужик. Тебе не нужно звезд с неба, тебе не нужны огромные победы, потому что не твой путь быть звездой, понимаешь? А есть женщины, у которых путь быть звездой. И такая женщина просто с ума сойдет, живя а, среди простых мужчин. Она не сможет с простыми общаться. Она не сможет быть в простом обществе. У нее другая психология. И нужно это понимать, какая твоя природа, какая ты настоящая. Есть плюсовая медаль, да, что эти люди про отношения. А есть минусовая. Эти люди могут уходить в жертву, обвинять других. Ну, тот, тот классический вариант. Простых мужчин только, да, которые лежат на диване, обвиняют всех кого угодно, в том, что у него ничего не получается в жизни. На самом деле это люди, которым нужно просто не хватать звезд с неба, а просто жить простой обычной жизнью, наслаждаться этой жизнью и быть радостными, довольными, принять себя, принять свою вот эту простую природу. Причем здесь может быть такое, что пойдет как раз откроется финансовый поток, и такие люди, они там уезжают куда-то, потом, может быть, на остров жить. И живут в простых условиях, зарабатывают деньги и живут простой обычной жизнью, и им хорошо. Да? поэтому быть собой.